Приветствую вас, представители самого ройновешенного знака «Весы». Давайте же посмотрим, какие события вас ожидают в июле, на что стоит обратить внимание, куда направить свою энергию. Месяц ожидается достаточно жарким и в прямом и переносном смысле, поскольку будет максимально содействован знак, проявлен, проигрывается знак зодиака рак. Сначала вот тут по, по нему будет идти Солнце, вернее, оно уже идет. Плюс здесь находится Лилит, точка искушения. С 5 числа сюда входит... Меркурий. Меркурий отвечает за контакты, за общение, за переезды, за перемещение. И для вас это десятый дом, десятый дом карьеры. То есть это уже указание на то, что с 5 числа многие из вас могут включиться в улучшение, может быть, изменение своего социального статуса. Также дела карьерные будете стараться продвигать. Ну, по крайней мере, будете очень много искать и делиться информацией по этому поводу. Еще это один из признаков, что вы можете поменять место своей работы, улучшить свое положение. Будете очень сильно для этого стараться. Марс из вашего седьмого дома партнерства переходит в восьмой. Восьмой – это зона опасности, также это еще зона денег вашего партнера, в принципе денег чужих, чужих ресурсов. И это может быть шанс, Ну, я не вижу здесь пока благоприятных аспектов, там в середине месяца будет, по-моему, Марс формировать во второй половине с Венерой, там ненадолго аспект, на несколько дней, ну а так, в плане, допустим, безопасности, это все-таки, ну, несколько напряженный период, ну и в плане финансов тоже не так легко их будет получить. Ну, вы будете в этом направлении работать. Далее, 9 числа здесь произойдет интересный аспект от этого же урана к солнцу транзитному, который, возможно, вам даст какие-то возможности, связанные с получением финансов, которые вам положены. Может быть, это субсидии ну, от государства, ну, что-то должно проиграться. Далее, 13 числа Венера будет формировать благоприятный аспект Сатурну. Сатурн это для вас, по-моему, зона пятая этого дома, раз, два, три, четыре, пять, да, зона любви, денег, ой, не денег, а детей, развлечений. Ну, очень благоприятный период для того, чтобы познакомиться, особенно если это знакомство связано с иностранцем, с человеком издалека оформить с ним отношения. Отношения могут быть всерьез и надолго. И, учитывая, что еще и Венера будет параллельно образовывать аспект к Нептуну. Нептун будет у вас в зоне здоровья, в зоне дорог. Даже здесь не дороги, а здоровье и работа. Вот, то, может быть, вы будете как-то связаны с этим человеком по работе. Или он к вам придет что-то там у себя улучшать, или лечиться, или. Просто где-то вы в пути встретитесь, но здесь все очень интересные, конечно же, могут быть взаимосвязи. Служебный роман может перерасти в серьезные отношения. Далее давайте посмотрим еще раз на Меркурий. по-моему, чуть позже. Еще интересные аспекты образовывает. Так, смотрим. Ну, во-первых, он будет образовывать аспект к тому же Нептуну, который будет вам помогать принимать правильные решения, то есть это благоприятные обстоятельства для ваших рабочих тем для здоровья в том числе но обратите внимание здесь вот 14, 15, 16 будет происходить вот такая вот оппозиция очень четкая от Плутуна к когда вы можете почувствовать на себе достаточно сильное давление, то есть, возможно, придется принимать решение под каким-то натиском, от чего-то, может быть, нужно будет отказываться, но то, что произойдет, это уже свое просто отжило, и есть смысл повернуть свой узор в сторону нового. Если это работа, то здесь будут благоприятные перемены. То все равно удача она для вас сложится. Удачные аспекты здесь есть. От того же Меркурия. То есть тут хорошо все должно быть. По сфере как работы, так и здоровья. Далее давайте посмотрим, что тут у нас еще интересно. Там, по-моему, 17-го еще будут интересные аспекты. Вообще Меркурий будет очень активен. А это как раз и передвижение, и общение. И такая ваша... Огромная контактность, причем сам по себе Меркурий в раке, он будет очень чутким, внимательным, эмоциональным, и он дает, вы знаете, такой вот стимул принимать решение на эмоциональном порыве, в большей степени, чем практичным умом, хотя вы, весы, вы все-таки более практичные, но вот в этот период ваши решения будут все-таки продиктованы именно действием такого более водного, мягкого Меркурия. 18 числа у нас тут будут снова изменения. Венера перейдет из близнецов опять же в ваш 10 дом. Значит, можно говорить о получении покровителей свыше. Вам будут помогать, будете получать от них поддержку. Благоприятные взаимодействие будут с женщинами. 19 числа еще и Меркурий поменяет. Но здесь Венера, тут Меркурий поменяет знак и перейдет из рака в лев. Я бы сказала, что где-то после числа 19-20 очень благоприятно заниматься активной общественной деятельностью, показывать себе, быть где-то на виду, заниматься активным продвижением себя. Особенно этому будет благоприятствовать аспект от Меркурия к Юпитеру. Меркурий во льве и юпитер вот оно в овне, овен для вас это зона партнерства ну я думаю, что тут может быть очень много каких-то контактов с вашими партнерами, очень благоприятные да, юпитер в седьмом доме это вообще супер потому что он дает, знаете, таких партнеров которые обладают хорошими средствами которые могут быть выступить даже спонсорами вашей жизни могут быть очень значимыми известными людьми в своих кругах очень хороший удачный аспектик я думаю что вот, вот это вот 22 23 24 ну, начиная с 21 вы можете словить удачу своей жизни далее при этом будет параллельно еще Венера образовывать квадрат к этому Юпитеру. То есть вы будете переоценивать какие-то свои возможности, связанные с вашими карьерными достижениями. И вы, знаете, будете прям находиться как в розовых очках, потому что Лилит будет очень сильно искушать. Ну, может быть, это знаете что-то такое кармическое, которое вас затянет, несмотря ни на что, вопреки всему. Ну, значит, так должно будет быть. Далее, 24-го. Так, у нас тут э, вроде бы что... Ну, все вроде бы как аспекты основные мы уже пробежали. Значит, тогда переходим к следующему. 26-27 будет вообще очень такие интересные дни. Обратите внимание, видите, здесь... В вашей зоне восьмого дома будет находиться соединение Марса с Ураном. И оно там будет еще и проигрываться в августе, в начале августа, первую неделю точно. И это само по себе соединение, оно может, ну, знаете, проявляться как некий взрыв. Когда что-то начинает идти с мертвой точки, сдвигаться с мертвой точки, идти под, под большим сильным напором. Ну, для вас это зона чужих финансов, я повторюсь, восьмой дом также это может быть, знаете, как озарение, может быть, получение там каких-то знаний извне но ну, и опять же это сфера по опасности я бы не рекомендовала делать какие-либо операции ну, без острых на это показаний начиная уже с 25 числа заранее нужно к этому подготовиться что этот инспект может работать не очень хорошо тем более смотрите даже вам вот если вы еще заняты в какой-то такой сфере которая отвечает ну например кто ездит за рулем или кто-то ну, может быть там работает в медицине здесь могут быть, знаете, такие сложные обстоятельства, возможность ошибок, неправильных движений, вообще конфликтный аспект со своим окружением, можете как-то с ними в чем-то не сходиться, поскольку Меркурий в одиннадцатом доме, это как раз окружение непосредственное. Ну, наблюдается некоторая конфликтность. Вообще, глобально этот аспект, он будет действовать на все мировое сообщество. И, конечно же, конец месяца он не оставит никого спокойным. Вот теперь еще учитывая, что вот эти вот женские планеты, мягкие, в соединении с находится находятся в раке, они, конечно же, принимают его окраску, могут действовать примерно, как знаете, некоторая истеричность, некоторая превышенная, завышенная чувствительность, завышенные какие-то ожидания от самого себя, захочется поверить в то, что вы можете больше, чем вы можете это сделать действительно ну немножко тяжелые дни вот 26 27 постарайтесь их как-то провести на малых оборотах и я надеюсь что вы все-таки проскочите этот аспект и тем более что у вас это связано с карьерой ну, так чтобы там не навредить себе <к клёх> итак так я, я вот даже, даже думаю что вот для вступления в брак последняя декада месяца крайне неблагоприятно ну вот кроме вот того аспекта на 23 я говорила 23 до 4 когда тут у нас туда 23 -е, 24 -е, когда меркурий образует аспект до да, 23 до 4 когда меркурий образует аспект к юпитеру ну то есть до, до 23 я думаю все дальше там уже нужно лезть на дно ну что, желаю, чтобы вам месяц прошел, ваш месяц прошел как можно более спокойно, конструктивно. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте и подписывайтесь на этот канал. До встречи в следующих прогнозах.